Все люди, приходя в эту жизнь, стремятся к двум вещам. Первое — получать постоянное счастье. И второе — избегать страданий. Пройдя какой-то определенный этап развития, человек понимает, что ему необходимо улучшение как в духовном, так и в материальном финансовом плане. Кто-то развивается в материальном плане и улучшает свою финансовую составляющую, забыв про духовную часть и добившись всего того, к чему он шел, он не становится счастливее. Кто-то, забыв про материальную составляющую, развивается только в духовном плане и тоже не становится счастливее. В нашем мире все люди находятся на разных уровнях развития. К примеру, возьмем академика. Он отлично разбирается в физике, но по жизни он совсем не умеет обращаться с деньгами. Зачастую такие люди очень бедные. Или какой-нибудь музыкант, которому приходится зарабатывать на жизнь, выпрашивая милости у прохожих. Возникает вопрос, почему? А просто нам этих знаний никогда не давали. Большинство людей годами работают и в среднем зарабатывают 30 тысяч рублей. И что бы они ни предпринимали, поменяв профессию или уйдя в бизнес, к великому сожалению, выше этой планки они так и не могут подняться. А вы согласны, что есть люди, которые работают меньше, а зарабатывают и 100, и 200, и 500 тысяч рублей? Если согласны, то возникает вопрос, а в чем разница у этих людей, а разница в мышлении? Есть поговорка. Вы никогда за одну ночь не сможете изменить свою жизнь. Но вы можете за одну ночь изменить мышление, которое поменяет всю вашу жизнь. Мышление приводит к действиям, а действия к результату. Богатые мышления можно получить всего за 10-12 занятий. Но для этого нужно быть готовым и иметь страстное желание поменять свою жизнь. Да, человек не станет сразу миллионером, но необходимые навыки для этого получит. Совсем недавно в пространстве интернет группой вдохновленных людей была создана комфортная и лояльная среда для трансформации, реализации и развития человека. Easy Business Community – это сообщество живых людей, где через создание лучшей версии себя каждый желающий может трансформироваться и сделать жизнь на нашей планете чуточку лучше. В нашем сообществе был создан онлайн-институт, где первым факультетом как раз и стало финансовое мышление. Как вы считаете, человек, получив такие знания, может изменить свою жизнь? В нашем быстро меняющемся мире становится все труднее успевать за появляющимися трендами технологий. И вторым факультетом в храме знаний и стал факультет IT, информационных технологий и онлайн-бизнеса. Сейчас в простом смартфоне легко умещается компьютер 90-х годов. Без знаний IT-технологий становится труднее устроиться на работу, а скорее жить будет просто невозможно. А то, что молодые ребята сколотили миллионные состояния, однажды разобравшись в этих технологиях, мне вам доказывать, думаю, не нужно. Здесь можно, не отставая от трендов, выстроить бизнес в интернет удаленно и вести его с телефона. Ребята, которые у нас преподают, живут в странах, куда мы только мечтаем съездить, и получают сотни тысяч долларов в год. Как вы думаете, они вас могут привести к этому результату, если они этот результат уже имеют? Тех профессий, которым сейчас обучают в институте, по окончании учебы может уже не стать. А до нужных профессий наше высшее образование, к сожалению, еще не доросло. Мы все приходим в этот мир и ежедневно общаемся. И третий факультет – это психология и искусство речи. Уметь правильно доносить информацию и уметь слышать человека, а разве не от этого зависит наша продуктивность? А умение быть в ладу с собой, близкими, родственниками. Разве не поможет выстроить гармоничные отношения, где люди просто будут испытывать счастье от нахождения рядом с вами? На четвертом факультете вы узнаете про законы денег, про то, как они функционируют, и что это за энергия. Уже давно доказано, что если собрать со всех людей деньги и поровну раздать, то через некоторое время бедные опять станут бедными, а богатые опять богатыми. Почему так происходит? Во-первых, богатое мышление и то, что богатые люди знают законы денег и используют их для себя. А все остальные на эти законы денег просто работают. На какой стороне находиться, решать только вам. Здесь же вас обучат финансовой грамотности. Как, где, куда и сколько нужно инвестировать, чтобы избежать риска потери, сохранить и приумножить ваш капитал. Пятый факультет – это криптоэкономика. Уже, я думаю, все слышали, но толком не разбирались. А помните лихие 90-е, когда выпустили ваучеры в России? Кто не разобрался? Что это? Меняли их на сахар, масло, водку или просто за даром продавали? А несколько тысяч человек, которые разобрались, их быстро скупали и сегодня их все называют олигархами. Ваучер – это была доля фабрики или завода. А теперь представьте, имеете знание, знания, вы бы стали продавать ваучер? Конечно же нет, а просто скупали бы. Так вот, альткоины – альтернативные монеты. Сегодня это не что иное, как ваучеры 90 -х. только по всей планете и оцифровано. Уже сейчас в этой сфере более тысячи миллионеров. То, что эти технологии пришли в нашу жизнь, оспаривать, думаю, нет смысла. Для чего нужен блокчейн? Сразу вспоминают, например, о нотариусах. Такой сети из нотариусов невозможно будет выписать фальшивку. Все это сразу увидят. Шире финансовой деятельности. Движение денег фиксируется не только в ведомости конкретного бухгалтера. Она видна сразу многим участникам хозяйственного процесса. Уже говорят, что блокчейн кардинально изменит банковскую систему. Классических банков, какими они были сотни лет, скоро не останется. Эти знания дают разобраться, что такое блокчейн, смарт-контракты, криптоактивность. А теперь самое важное – наши дети. Формирование мышления и характера ребенка происходит еще в детском саду и начальных классов. Вы видели хоть одного учителя или воспитателя-миллионера? Там работают, как правило, бедные люди. Как вы думаете, какое мышление вашему ребенку они могут дать? Правильно, бедные. Деньги – это зло. Разбогатеть можно только нечестным путем. Они ни в чем не виноваты, просто система так устроена. То есть мы с вами, говоря ребенку, слушая в школе учителя, сами закладываем неправильное мышление. Так вот и хорошая новость. Для детей у нас целый факультет изи School. Например, ментальная арифметика. Первоклашки, которые занимаются у нас, знают математику лучше четвероклашек. Но кроме этого идет развитие обоих полушарий головного мозга, что повышает IQ, интуицию и способности ребенка. А феноменальная память, которая у нас ведет Алексей Бессонов, у него самый высокий уровень интеллекта в Украине, и который в этом году попал в Книгу рекордов России, он дает уникальные, Методики развития памяти у детей и взрослых, структуру изучения иностранных языков и быстрый метод их освоения. После его занятий вы легко за 16 уроков выучите любой иностранный язык. Как вы думаете, современному человеку необходимы такие знания? Вот и на канале Россия 1 тоже так считают. Выучить английский или разобраться в финансовом анализе, не выходя из дома. Онлайн-образование становится все более популярным. Вот так выглядит виртуальный храм знаний. Нет аудитории, есть только расписание. Узнавать новое можно, не вставая с дивана. Все, что нужно, вовремя зайти на сайт и просто нажать одну кнопку. На этом онлайн-портале более сотни направлений для самообразования. Интернет-маркетинг, современные блокчейн-технологии, иностранные языки, финансовая грамотность, психология, искусство и многие. Многое другое. Уже давно многие дома используют электронных помощников. И у нас первым из IT-сервисов в маркетплейсе появился электронный помощник Криптоноид. Это сервис по аналитике и торговле на криптовалютных биржах, который ежемесячно будет помогать вам увеличивать депозит, причем риск потерять деньги полностью исключен. Вы не передаете деньги третьим лицам и в любое время можете перевести их на вашу банковскую карту. И таких помощников у нас будет появляться много. Я думаю сейчас вас волнует только один вопрос. Сколько это все стоит? Вы единожды инвестируете в свое образование и все, что будет у нас появляться, вам за это платить больше не придется. На площадке Easy Business Community существует 4 вида доступа. Первый VIP. Это мастер-курс стоимостью 38 тысяч рублей. Второй профессиональный курс стоимостью 28 тысяч рублей. Третий – углубленный курс стоимостью 14 тысяч рублей. И для тест-драйва можно взять базовый курс всего за 1000 рублей. И, конечно же, специально для наших детишек курс ментальной арифметики доступен на пакете Basic Plus от 5500 рублей. Регистрация участников в любой точке земного шара происходит мгновенно через интернет. Ссылка для регистрации будет под этим видео или же возьмите ссылку у человека, который дал вам посмотреть это видео.